Допустим, человек строит дом, я прихожу ему, как астролог, говорю, ну ты как бы строй, конечно, этот дом, но ты его никогда не построишь. Ну, это что за такая консультация по астрологии? А почему я его никогда не построю? А потому что, чтобы тебе построить дом, тебе надо сначала его построить, а потом построить. Ну, смешно ведь, правда. Человек говорит: ты сначала как бы должна быть успешная, а потом к тебе в жизни придет успех. Нет, это неправильная философия. Надо сначала просто правильно жить. Надо научиться правильно действовать, правильно жить, и постепенно в жизнь приходит успех человеку. А в гороскопе, скорее всего, показано, что когда человек все-таки замуж, девушка выйдет, у нее жизнь станет более стабильной, более крепкой, более правильной. Ну, конечно, если человек, допустим, сдал экзамены в институте, он получил диплом врача, допустим. Понятно, что он уже более стабильный, более... Тут даже гороскоп не надо смотреть. Понятно. Понятно, что если девушка выходит замуж, у нее жизнь становится лучше. Не нужно смотреть гороскоп, это понятно и так. Так ведь? Но как вот этот человек объясняет, вот в чем вопрос. Скажите, пожалуйста, что мне нужно делать? Вам надо работать над собой, слушать лекции, вам надо вдохновляться, вам не хватает силы духовной. Три, три этапа получения силы. Сначала человек через звук получает вдохновение в жизни, потом начинает менять себя через работу над собой, режим дня, правильное питание, правильное общение вдохновляет также, находит друзей себе правильных. А потом дальше, когда он сам уже способен правильно и сильно молиться, особенно в окружении хороших, возвышенных людей, или вместе с наставником, которым включает в голосе, тогда уже приходит в жизнь сила духовная, своя уже. Но Она может прийти просто с помощью правильного общения. Я когда начал вот менять свою жизнь, я не вылазил из наушников, кто из вас также сейчас живет? Вот все, все нормально, то есть вот у вас хорошая жизнь. Я спал даже с лекциями вместе. Вот она, все, жизнь началась уже. Человек сначала, сначала растение поли, нужно, Нужно вода, растение нужна вода, потом он уже будут плоды, вкусные яблоки как бы. Но если человеку говорит, говорят, что у вас не будет вкусных яблок на дереве пока не появятся яблоки. Ну, это бессмыслица. Ну, встаньте, девушка, кто сказал? Кто записку написал? Где этот человек? Вы хотите знать этапы судьбы своей как-то? Хотите знать этапы судьбы, вы можете познакомиться уже с человеком в течение полгода. Вот сейчас у вас хороший период идет для замужества, прямо сейчас. Больше того, мне кажется, что вы уже почти познакомились с кем-то, так? Нет? Может быть, это вы из моего окружения, я пока не знаю. Не знаете, да? Но ну, мне кажется, что вот почти уже как бы все у вас идет по плану. Просто есть одна особенность в вашем характере. Вы очень требовательны к мужчинам. Больше требовательны, чем вам положено человека по судьбе. Вам надо снизить планку требовательности. Надо понять природу, садитесь, понять природу мужчины. Мужчина это тот, кто развивается. Женщина имеет стабильную природу, мужчина развивающийся. Поэтому всегда оценивайте мужчину в его способности развиваться. Допустим, встретили человека, видите, что он не тянет на то, чтобы быть мужем. Ничего страшного, вы его подтянете, потом поможете ему со временем. Он меняется, мужчина меняется. Главная направленность вектора, определите вектор. Если человек хочет слушать лекции, заниматься как-то работой над собой, у вектор правильный. Все, тогда все нормально. Придет время, он станет крепким, сильным, хорошим. Не ищите сразу себе выдающегося человека какого-то, вырастите его. И тогда у вас будет все хорошо, у вас же не было, было несколько вариантов замужества, но вы их отвергли сами. Я так чувствую. Я прав или нет? Один раз. Ну, значит, несколько вариантов вам даже не предлагали, потому что видели, что отвергнете. Вот я бы посмотрел на вас, я бы побоялся с вами знакомиться. Нет, суровый стиль такой внутренний. Надо быть подобрее к мужчинам. Это мегаполис, наверное, это здесь. Ну, понятно, что во всем виноват мегаполис. Но я просто как бы сейчас вам советы даю какие-то, которые бы вам помогли. Я вас не обвиняю ни в чем. Я просто обратную связь устанавливаю. М? Давайте помягче, подобрее. Не бойтесь ничего, все будет хорошо у вас в жизни. Не ходите к астрологам, которые вас пугают. Хорошо? Что делать, если у мужчины есть подруга три года, а наши отношения еще не сильно крепкие? Надо понять, это подруга или жена? Тоже здесь сразу другой анекдот помнится, когда Петька нашел шуба, в нем кто-то запутался, но он еле распутал как бы этого человека из шубы. Вот, так и с, тоже с, это, с замужеством. Сейчас у людей часто не оформлена идея в голове. Человек говорит, что у него подруга, а он с ней живет вместе. Это не подруга, это жена. И шуба уже как бы чья-то, понимаете? Ее не надо распутывать. Вот, ну разберитесь с этим, что значит подруга. То есть он кофе с ней ходит вместе пить, что ли, или чем занимается. Если он живет вместе с ней, это уже не подруга, это жена. Просто люди часто не оформляют отношения, живут вместе. Это означает, что они муж и а жена. Мы можем как угодно говорить на эту тему. Можно даже считать, что дети, которые у меня родились, не совсем мои. Можно даже так придумать. как бы. Все, что угодно можно придумать. Но факт остается фактом. Если ты с человеком живешь, значит, это твоя жена. Я объясняю, что есть оформленные отношения, есть неоформленные. С точки зрения законов. Но муж и жена, это те, которые живут вместе. Мужчина, женщина. У них есть отношения интимные и так далее. Это муж и жена. Все. Они живут вместе. Некоторые живут вместе, но иногда съезжаются, иногда разъезжаются. Это тоже муж и жена. Следуя вашим рекомендациям, соблюдая режим дня: утром молитва и практика, днем работа, а вечером усталость и поздний отбой. Как бороться с этим? Нужно вдохновение. Это уже тема нашей лекции. Люди в Москве не хватает вдохновляющей силы, а вдохновения, чтобы получить, не хватает силы, чтобы его получать. Часто человеку даже не хватает силы, чтобы включить нравственный фильм, посмотреть вечером. Поэтому нужно знать разные виды вдохновений. Одни из них требуют душевной работы, а другие из них ничего не требуют, просто дают возможности. Например, есть такие фильмы духовные, которые хочется смотреть без всякого напряжения. Найдите себе такую картотеку, ищите, готовьте свой вечер заранее. Если вы чувствуете, есть такие фильмы, вы можете смотреть. Даже без напряжения будете отдыхать на них. Это будет давать вам развитие. Есть такая духовная музыка, которой приятно очень нравится, испытываешь счастье от нее. Ее надо включать по вечерам и слушать. Какой-то самоконтроль нужен, но думать, что ты придешь очень вдохновенный вечером после Москвы — это иллюзия. Нужно просто знать, что такое этот город, и правильно построить свои отношения с ним, свои силы, рассчитать силы. Мы об этом будем говорить на лекции. Как успокоиться и научиться терпению? Как избавиться от лени? «Как узнать, любит ли меня мой мужчина?» «Как можно понять?» «Как можно попасть к вам на индивидуальную встречу?» Индивидуальные встречи я перестал проводить из-за нехватки времени». У меня много всяких дел сейчас, проектов всяких дел. Не хватает времени консультировать. На мне висит целая клиника, я должен смотреть каждого пациента. Это требуется 3 часа времени в день. По интернету я смотрю, где бы я ни был. Есть команда целая, около 100 человек, которые со мной вместе работают, живут. Им надо уделять время личное, иначе они все тоже беспокоиться начинают. Есть жена... И так далее. Я сейчас считаю, что я лично с вами общаюсь, даю вам личную консультацию. По крайней мере, я когда перед каждой лекцией я молюсь Богу, чтобы Он дал мне возможность вам лично давать консультацию во время этой лекции. Поднимите руку, кто чувствует, что я ему лично консультацию даю во время лекции. Значит, Бог откликается, видите, половина зала подняла руку. Теперь ответы на вопросы. Как успокоиться и научиться терпению? Терпеливость приходит от аскетизма. Когда есть мужской аскетизм, это, допустим, пост, или закаливание, или упражнения статических хатха-йоги. Мужской аскетизм основан на том, что чувства становятся очень сильными, твердыми и непреклонными. Когда мужчина делает сильными и непреклонными свои чувства, он успокаивается в этот момент. Есть женское спокойствие. Женское спокойствие, наоборот, если женщина начинает совершать аскезы, ее спокойствие рушится от этого. Вот такого типа аскезы. Хотя некоторые из них просто необходимы. Просто необходимо как-то контролировать себя в питании. Просто необходимо более-менее рано вставать. Просто необходимо, допустим, делать зарядку, даже женщине, иначе она толстеет. Вот, но есть женский, женское спокойствие означает вовлеченность в отношения, в правильные отношения. Единственный способ вовлечь себя в правильные отношения это служить по-женски другим людям. Нет больше способа никакого. Поэтому женщина должна искать социум, среду, в которой бы она могла как женщина действовать. Понятно, что в наше время ну, очень трудно найти чисто компанию такую и встречаться с людьми, потому что мы разорваны а, необходимостью долго работать, большим городом и так далее. Но, по крайней мере, такую вовлеченность можно искать в интернет, допустим, есть у нас даже на сайте куча групп ВКонтакте, где можно, допустим, проявлять себя как-то. Как есть клубы «Благость», можно вступить в такой клуб и общаться. Если женщина созванивается с подружками, заботится о них, не ждет от них ласки, внимания, заботы, а сама помогает, хочет помочь им, сама заботится о них и выкладывает себя как женщина, то есть другими словами, она совершает аскезу, женскую аскезу. Это же аскеза, слушать людей, помогать, заботиться, это аскеза. То есть она не ждет внимания к себе, которое вызывает бесконтрольное состояние и напряжение внутреннее. Допустим, вот сейчас девушка сказала, «Олег Геннадьевич, мне нужно личное внимание ваше». Это вызывает напряжение. А я сказал, не, не могу дать внимание". тогда вообще разочарование. Неправильный настрой. Нужно желать служить как женщина другим, а не пытаться привлечь к себе кого-то. Нужно не ждать, что тебе что-то хорошее скажут, а самой само успокаивать других, заботиться о других. И в этой аскезе приходит спокойствие женщине. Когда она такую аскезу совершает, она может вообще быть абсолютно спокойной. Но это спокойствие не означает, что ее чувства остановились, как у мужчины. Это спокойствие означает, что река чувств течет без... У женщины нельзя чувства остановить, они всегда будут течь, но они должны течь ровно. Течь означает отдавать себя кому-то. Женская природа должна отдавать себя кому-то, и на это надо иметь смелость, знание и силы в это свои силы, отдавать себя кому-то, иметь общество людей, в котором ты можешь отдавать себя кому-то. Это общество благостных людей. Или это ваши такие отношения строятся где-то в храме, вы должны найти себе свой храм, свою веру, свою религию. Или это в клубах таких, как Благость или клуб П-3000. Я думаю, много таких клубов есть разных направлений, духовных культур, традиций и так далее где бы вы могли а, заботиться о других, близкие отношения строить. Тогда наступает спокойствие, терпение. Как избавиться от лени? А, в целом женщина не должна, не должна считать, что у нее а, психика должна быть терпеливой. Это неправильно в принципе, потому что женщина она не может быть терпеливой. Она женщина, и она всегда будет иметь очень чувствительность высокую и нетерпеливость. Но если она занята, как женщина, она будет спокойна. Точно так же, как избавиться от лени. Если вы хотите избавиться от красоты, тогда, пожалуйста, можете избавиться от лени. Но Сама природа женщины, она такая вот. Означает лень. Ну как вот, ну как, ну давайте избавимся от красоты. Ведь, к женщина любит за то, что она вот такая. Ну, если женщина, женщина, это хорошо же. Но если вы хотите, чтобы лень не приобретала такие черты, что вы целыми днями валяетесь в постели, тогда в этом случае я вам дам совет. Включайте отношения и в этом ключе. Договаривайтесь с подружкой, что вы рано встаете. Звоните друг другу. Пускай вам подружка позвонит, скажет, ты встала? И скажет, да, я уже встал. А вы еще лежите по селе, вы встанете после этого? У женщины очень сильно работает совесть в отношениях. Им нужно отношения, тогда не будет лени. Вы представьте, допустим, у женщины есть ребенок. Она будет лениться или нет рядом с ним? Нет, потому что у нее отношения есть. Также можно отношения с подружкой такие же строить. Близкие отношения с подружкой, тогда пропадает лень. Но если себя обвинять все время за то, что я женщина, тогда зачем вообще жить? Попытайтесь узнавать свою природу, Вы родились в женском теле, оно ленивое по природе, инертное, ленивое, оно любит в постели лежать, тело так действует, ничего с этим не сделать, же, правильно? Но это же хорошо, женщина расслабляет мужчину, мужчина очень напряженный по природе, он приходит домой, его раз расслабило, почему? Потому что женщина имеет вот эту энергию расслабления, она крайне ценна в обществе, энергия расслабления женской, она очень нужна людям. Почему тогда вы беспокоитесь об этом, что у вас это есть? Радуйтесь этому. Можно присаживаться даже вот здесь где-нибудь, на ступенечке, там вот здесь. Здесь есть несколько стульев по бокам. Прямо расставляйте их, садитесь на сцене здесь. Не стесняйтесь. У нас страшный перегруз по людям, как бы, и мы, каждый выживает здесь как может. Кто-то на пол будет садиться, если вы, вы меня видите. Мы не рассчитались залом, так бывает иногда. Что делать? Мы хотим, чтобы вы все были здесь с нами. Но лучше не стоять, лучше где-то сесть, стоя слушать лекцию нереально просто, три часа. Садитесь куда-нибудь. Там запретили вот здесь по рядам в проходах ставить стулья. Но на сцене там, мне кажется, там ничего страшного. Да, нам запретили, но в тайком мы все равно находим место, где сидеть. Ну что делать? Как узнать, любит ли меня мой мужчина? Ну, знаете, если он, как бы, если он с вами, вы говорите, мой мужчина, значит, любит. Если бы не любил, он бы был, не был мой мужчина. Просто есть развитые отношения, а есть неразвитые. Допустим, что вы имеете в виду под слово «любит»? Если вы, как бы, имеете в виду то, что он смотрит на вас и получает бесконечное счастье, ну, думаю, что в какой-то степени это так, по крайней мере, было с самого начала. Но потом вы же строите отношения, у вас есть недостатки какие-то в отношениях, и эти недостатки тоже он видит, поэтому абсолютного счастья уже не будет. Есть такое понятие, как защитный каркас психический у человека. Этот защитный каркас у женщины состоит из блеска, из красоты. А у мужчины состоит из силы, из могущества. Когда люди начинают общаться, то они видят дальше уже этого защитного каркаса. Сначала мужчина видит только у женщины один блеск, одну красоту. И он как бы в эти все песни там вот как бы... «И снова вижу образ твой, Мадонна». Вот. ну, то есть эти все песни, они про этот каркас защитный. Вот про этот внешний эффект такой, как бы, эффект Доплера такой. Как бы. Внешний такой, женский. Ну, женщина же, она человек, личность, в ней есть недостатки, есть удивительные женские качества, которые тоже в ней есть. И по факту любовь не означает, вот, что мужчина ослеплен женщиной все время. Ослепленность будет какое-то время, а потом она проходит от любой женщины, какая бы она ни была красивая. Все равно ослепленность проходит со временем. Не надо на это рассчитывать. Это неправильное мышление вообще в целом. Но.. Если вы учитесь служить друг другу и прощать, тогда вы начинаете ценить друг друга. И это и есть любовь. Любовь состоит из трех этапов. Первый этап терпение, вы начинаете принимать друг друга характеры, черты. Служение это делается. Второй этап уважение. Вы чувствовать начинаете уже чистоту человека и уважать его за его качество, когда вы служите ему. Потому что только служать человеку можно почувствовать его качество. По-другому никак. И третий этап — это верность, это уже развитая Любовь. Ну, как бы, что вы хотите у меня узнать-то? Как узнать, любит ли меня мой мужчина или нет? Если он рядом с вами, значит, надо трудиться, чтобы между вами было чистое и светлое отношение. А если вы как бы спрашиваете, насколько он впечатлен вами, ну, настолько, насколько вы видите это. Я не могу вам ничего другого сказать. Если он смотрит на вас, вот такой теряется совсем, дышит тяжело, значит, он сильно впечатлен. Моя любовь на пятом этаже, почти где луна. Моя любовь, наверное, спит уже, спокойного сна. Нормально? но потом же будет по-другому немножко все. Чем беспокоиться на этот счет? Вы уже более 20 лет занимаетесь духовной практикой, и разум ваш становится чище. О, означает ли это, что лучше слушать ваши более поздние лекции? Я бы вообще не слушал мои лекции, вот если честно. То есть я иногда включаю, меня тошнит. У меня такие ситуации были, когда я ехал в машине, и просто там, я занимался своими делами, слышу что-то, водитель слушает что-то. Я думаю, что-то как-то, что-то не то. Потом прислушался, к моей лекции. Я бы вообще не слушал, если честно, вот сам. Вот даже сейчас у меня куча недостатков. 20 лет духовной практики и куча недостатков все равно. Это мой ответ. А там ранний или позднее будет слушать, я не знаю. Сами решите для себя. Я не открещиваюсь от вас. Сейчас. Не говорю, что я такой грешный, что вы, если послушаете, отравитесь как бы моими недостатками. Я не открещиваюсь сейчас от вас. Но также я не хочу лукавить. Если вдохновляетесь лекцией, слушайте. Чувствуете, что ранние лекции слишком неправильные мои, там много гордости у меня, спеси какую то неправильное отношение к людям. Не слушайте их. Выберите сами для себя. Если вы вообще чувствуете, что я не дотягиваю до наставника, слушайте тех, кто дотягивает, как вам кажется. Это правильно так делать в жизни. Я не потеряю отношения с вами в этом случае. Я наоборот приобрету. Потому что цель ведь не в том, чтобы меня все слушали, в том, чтобы люди получили... Чистую, светлую жизнь, нравственную. Живу в Москве. Карьера успешно сделала личную жизнь, семейную никак не складу. Карьеру сделала, личная и семейная жизнь никак не складывается. Не могу забеременеть 10 неудачных попыток и кол советуете помогите. Супер вопрос, спасибо. И какой это вспомогательный метод? Беременность наступает от женской силы. Женская сила идет от природы. В Москве нет природы, здесь камень. Женская сила забеременеть идет от воды и земли, от энергии воды и земли. Для того, чтобы забеременеть, нужна эта энергия. Кроме того, есть тонкие психические каналы, которые засоряются от жизни в мегаполисе, от стресса, напряжения. И они тоже могут помешать, ну засоренность это может помешать зачатию. Но есть и положительная информация. С помощью настроя, медитации можно победя, побеждать многие вещи. Например, в квартире можно поставить тазик с землей, ножки ставить на него, и вы контакт с Землей получаете, с планетой Земля сразу. Потому что память, она соединяет человека. Вы чувствуете землю и можете представить лужок, и сразу пошла эта сила ваша жизнь. Можете поставить растение в доме, сам рост чего-то, он также подразумевает и развитие гормональной функции у женщины. Если что-то женщинам же нравится, когда что-то растет рядом. Вот чиночек растет какой-нибудь, и сразу женские функции активизируются. Цветочки растут, и ну, посадите цветочки, пускай что-то растет постоянно у вас в доме. У вас будут женские функции работать лучше. Это не выдумка, я не сочиняю. Но если вы уже 10 лет не можете зачать, тогда вам надо лечиться, а не продолжать зачинать пытаться. Вот сколько раз мне надо проглотить пищу, чтобы понять, что она не идет внутрь? Несколько раз достаточно, да, чтобы потом обращаться к врачу и говорить, у меня непроходимость какая-то. А люди часто думают, что надо 10 лет, чтобы понять, что у меня есть трудности зачатия. Лечение в данном случае не означает полной степени не означает обращаться только к официальной медицине, потому что чаще всего женщина не может зачать не потому, что у нее что-то там заблокировано снаружи, нарушена киста какая-нибудь или еще что-то. Чаще всего и не хватает женских сил просто. В данном случае лечение означает лечение травами, лечение корнями деревьев. Корень это как раз там та сила, которая зачатию способствует. Она и женскому зачатию, и мужскому способствует. Например, рекламная пауза. Мы лечим корнями у нас в центре. У нас много женщин, которые получили возможность зачать ребенка. У нас есть случаи даже такие, что женщина вообще, у нее не было цикла. Она вообще не собиралась зачинать, и хотя бы, ну, как бы, чтобы восстановить женские функции. Она не только зачала, она еще и выносила с помощью наших методик. И родила ребенка. И там тоже во время вынашивания были проблемы. Ну, то есть... Если человек сам не может себе помочь, он пользуется силами природы. Если не помогает это, он пользуется силами врача, который знает, как пользоваться силами природы. В любом случае нужно или самому себе помочь, или сразу, если чувствуешь, что не, не, не можешь, три прош, года прошло, вот не можешь начать, все, это уже означает, что нужна помощь. Надо лечиться. Я не противопоставляю свою медицину официальной. Если вы почувствуете врач хороший, он таблетками лечит, то даже это может помочь. Таблетки просто действуют более поверхностно, но они могут помочь тоже. Хороший человек вдохновляет на правильную жизнь. Он не только таблетки дает, он также говорит, делай то-то, кушай то-то, ходи туда-то, делай зарядку. То есть женщине помогает быть женщиной. И это же самое главное есть. Потому что именно это даст возможность зачать в конце концов. У нас сейчас ответы на вопросы идут, пока люди собираются. Похоже, уже люди собрались. Поэтому, я думаю, надо начинать лекцию. Лекция, ну, не знаю, зачем вы все прибежали на нее, она немножко болезненная. У нас света в зале будет вообще, нет? или ты здесь нет света? Организаторы? А? не мне надо вас видеть же, я для вас лекцию читаю. Надо в зале включить свет, иначе не видно людей. Почему судьба приводит человека в мегаполис? Хочу вам сказать одну важную вещь. Вообще человек должен жить на Земле, должен жить на природе, вокруг, чтобы были деревья, птицы пели каждый день. Должен жить возле речки, ну, как минимум. Должен жить там, где и растут цветы, деревья. Должен жить там, где может выращивать свои овощи, фрукты. Такая жизнь, она радует сердце. Делает человека здоровым, полноценным, счастливым. Самодостаточным. Делает ли такая жизнь человека богатым? Да, если у него есть на это наклонности. Но здесь уже есть один маленький вопрос. Заключается в том, чтобы быть богатым, для этого нужно... Работать в какой-то крупной компании или иметь какой-то крупный бизнес и так далее. Но в деревнях у нас нет таких компаний крупных и такого бизнеса, так? А ездить в город на свой крупный бизнес и в свою крупную компанию, из Мос... ну, как бы представьте, в город ездить в Москву гораздо хуже, чем жить в Москве. Уж лучше жить в Москве, чем три часа туда, три часа обратно. И это страшно вообще так жить. Теперь возьмем людей, которые живут в деревне. Что они теряют, что они приобретают. Они теряют развитие. Может быть, не так много хорошего общения. Они приобретают здоровье, спокойствие. Они приобретают самодостаточность в какой-то степени. Я живу рядом с пожилыми людьми, им по 80 лет. Они практически не болеют. Я живу так на земле тоже. Я жил в Москве семь лет до этого. И им хватает, вот у них там соток 10, наверное, земли, им хватает, в принципе, на все в жизни. Они даже чуть продают, им хватает и на масло там, но они пожилые, им много не надо. Но есть люди, которым надо отдавать школу детей, платить за них. Есть амбиции какие-то по поводу их образования, есть амбиции по поводу того, чтобы, допустим, съездить куда-то, посмотреть дальние края, как люди живут в разных местах, которые нам непонятны. Там где-то индейцы, где-то негры там и так далее. Вот. Это же все удивительно, видеть эти места, какие-то красивые дальние края. Для этого все нужны деньги. Так? Что же приводит человека в мегаполис? Деньги, амбиции, желания, успеха приводят. А лучше бы, конечно, приводило не в мегаполис. Допустим, есть города и поменьше, и там, в принципе, конечно, успеха меньше и достаток меньше, и зарплаты меньше, но жизнь лучше, потому что там меньше этой тяжелой энергетики, меньше напряжения. Понимаете, чем больше город, тем больше напряжение создается в этом месте. От людей это все идет. Это же общая следа, общая как бы... Чем, чем выше дом, дом, тем тяжелее там жить. Чем меньше дом, тем легче. Огромный дом и высокие этажи – самая напряженная жизнь. Чем ближе к земле, тем легче жить. На третьем этаже – хорошо, на двадцатом уже очень тяжело. Теперь вы скажете, Олег Геннадьевич, я на двадцатом, на двадцать пятом живу. Ничего страшного. Поймите такую вещь, что первое, что человек должен сделать, он должен принять судьбу такой, какая она есть. Это дает счастье сразу. Знаете, что можно быть счастливым также в Москве. Я жил в Москве, в самом центре. Некоторые как на окраинах живут еще попроще. А в центре вот самый такой напряг. Центр уже, там уже на много километров вокруг нет деревьев. Я жил даже, ну практически нет деревьев вокруг. Ну, то есть в центре Москвы жил. Так, потому что мы работали на Арбате, и как бы приходилось жить рядышком, ходить пешком до туда, в центре. И я чувствовался хуже, чем сейчас в деревне. Мне было тяжелее, больше сил приходилось восстанавливаться, больше тратилось сил. Мне меньше было перелетов, потому что из Москвы ближе летать. Я же все равно лекции по всей стране читал тогда тоже. Но зато и восстанавливаться было тяжелее. Сейчас перелетов больше, но восстанавливаться быстрее. Но я переехал из Москвы, потому что у нас была возможность, уже люди могли ехать уже в деревню лечиться. А тогда, когда я здесь жил, люди вряд ли бы поехали ко мне в деревню в это время. У нас не было развитой такой структуры достаточно. Итак, смотрите, жизнь в Москве чаще всего это этап жизни просто. Вопрос, когда он закончится, этот этап. Кому из вас нравится в Москве? Жилые проспекты и башни старинные – это Москва. И все мы знакомы, похожие чем-то и разные – это Москва. Не уезжайте. Вам нравится – никуда не уезжайте. Ездите отдыхать просто. Ездите отдыхать обязательно на природу. Обязательно. Без этого невозможно жить. Но если вам нравится в Москве, оставайтесь здесь. А если вам не нравится, поднимите руку, кому не нравится в Москве. Тогда знайте, что нужно заплатить цену, чтобы уйти отсюда, уехать. Эта цена имеет два аспекта. Два аспекта. Первый аспект – это... Ваша способность получать счастье от духовной жизни. Потому что поймите, что когда человек очень счастлив в духовной жизни, он удовлетворен тем, что у него есть сейчас жизнь. А второй аспект, аспект ⁇ это духовная сила. Счастье от духовной жизни дает возможность довольствоваться не так много, довольствоваться меньшим. Например, где я живу, там нет театров. Но зато есть духовные программы, на которые я хожу. Понимаете? Духовные программы в любом селе есть. Есть храмы и так далее. Везде. Можно быть счастливым, удовлетворенным очень. Чувствовать себя в цивилизации в полной. Находясь даже в деревне, если у тебя более высокие интересы к жизни. Духовная сила дает человеку развитость, способность получать милость от Бога. А милость означает иметь достаточно средств для жизни, не находясь в крупном городе. Вот, допустим, у нас клиника, мы как бы не находимся в крупном городе, но люди постоянно едут, они дают нам возможность жить. Хоть мы и живем все на квартире, все равно хватает возможности жить. Но такая возможность пришла в результате духовности. То есть мы очень сильно развивались духовно, а духовное развитие просветляет человека и дает ему лучше понимание, как ему выполнять свой долг в жизни. И это дает возможность ему быть очень сильно востребованным уже не в крупном мегаполисе, а в более мелком городе. И там тоже достаточно нормальная зарплата получается для него. Итак, я попал в мегаполис, потому что мне нужно развитие. Я должен развиваться в своей жизни. Я должен иметь нормальную зарплату, нормальную работу, нормальные возможности выживать, жить в этом мире. Там, где я жил до этого, не было таких возможностей. Так или нет? Большинство людей сейчас в Москве из-за этого. Некоторые просто здесь живут, родились в Москве. Ну, нормально. Вы, значит, чувствуете контакт с природой здесь, даже в этом каменном городе. Все равно у вас есть чувство вот этой Родины. У вас есть эта сила, возможность быть здоровой здесь. Это все идет чисто от памяти. Если у человека память чистая, светлая, он может чувствовать природу, даже когда ее мало. Это все возможно. Но бывают люди, которые в деревне выросли, выросли всю жизнь, здесь они не чувствуют природу. Им тяжелее. Но человек не может быть здоровым, если он в сердце не удовлетворен. Неудовлетворенность оно возникает из двух вещей. Первая вещь это ритм города. А вторая вещь это ваша способность быть вне ритма этого города. Ритм города заставляет жить внутри этого ритма. Ритм Москвы разрушительный по природе, он не дает счастья. Я заметил, что когда я приезжаю в метро, ну, как бы, и побежал. Я думаю, что я бегу-то, у меня им достаточно времени. Я не знаю, что я бегу, все бегут, а я бегу. Ну, а если даже я и захочу идти медленнее, то м -м, мне скажут, ты что тут это, толкаешься, давай иди нормально. Что делаешь такой вид тут ходишь, иди нормально, как все. Но можно бежать, допустим, ногами и при этом плыть умом? Можно. Для этого надо знать, как. Включайте наушники в уши везде, в Москве. Не доверяйтесь тому, что вас разрушает. Включите наушники, живите внутренней жизнью, слушайте духовную музыку, везде, не бойтесь этого. Не бойтесь, что на вас неправильно посмотрит как-то. Все люди, которые хотят выживать в Москве, посмотрите, они в метро заняты тем, что не читают книги. Кто-то всем улыбается, стоит, это тоже правильное занятие. А если он на всех смотрит плохо, это неправильное занятие. Если влияет, то тогда слушайте лекции. А? Если влияет также на слух и влияет на зрение, тогда щупайте что-то хорошее. Если также на тактильное чувство влияет, тогда не что-то хорошее в метро. Если меняет, влияет также на обоняние, тогда... Можно еще что-то жевать. Есть пять чувств, выберите одно из пяти чувств. Пять чувств, они успокаивают ум. Самое сильное чувство – это чувство слуха. Оно дает человеку победу над судьбой, поэтому слушание самое главное. Если человек слушает и еще повторяет, он вообще просто супер побеждает судьбу. Повторять можно шепотом. Не обязательно двигать губами даже. Если вы чувствуете, что у каждого человека какое-то чувство, оно слабее работает и устает быстрее. Допустим, если вы чувствуете, что зрение устает у вас в метро, у меня вот так, тогда лучше через слух. Если и слух, и зрение устают быстро, тогда возьмите какой-то духовный предмет, допустим, и просто держите его в руке, и с ним едьте в метро. Я думаю, что это вредно или нет, вот в этот момент, а не то, что от этого устают. Просто я не читал, что когда ты читаете, я его книгу читаю, и все, из глаза... Устают, да, мышцы? Вот, из-за а что, вот давайте, как бы, ну, жить вообще вредно, в целом, особенно в Москве, вот честно, вот скажите себе, жить в Москве вредно. Ну, допустим, ехать в метро вредно, глаза трясутся хоть так, хоть так. Ну, а у них людей, как бы, глаза трясутся, и это они не страдают, когда читают, потому что у них, как бы, Креп, крепкая структура там психическая. Некоторые психические каналы перегружаются у человека по природе. Допустим, вот поднимите руку, кому в Москве, ну как в метро, читать тяжело. Поднимите руку. А теперь оставьте руку те еще, кому и слушать вместе с этим тяжело, и читать, и слушать одновременно. Уже меньше, видите? Вам надо знать, что-то нюхать, трогать или жевать. Я не смеюсь, я серьезно говорю. Потому что если человек не занимает свой ум, значит он находится в состоянии, в котором ум займет кто-то другой. Вот вам… А, из-за жаркости, да? А в чем? а если потемнеет или вообще не потемнеет? Пока светло. Ну ладно, хорошо, я понял. Потому что сейчас свет включить, жарко будет очень. Да, согласен, но будем так, полутьме немножко. Ну ладно, в общем, я вас не веселю, я вам говорю серьезные вещи. Слушайте меня внимательно. Если человек едет в метро и не занимает позитивно свои чувства, он разрушает свое здоровье. Если он едет в метро и чувство позитивно занимает, то надо понять, какое чувство занимать, чтобы это было комфортно. Потому что одного человека легко слушать долго, не уставая, другому легко читать. Это два главных чувства, которые связаны с разумом и с умом. Но есть другие чувства, если даже вам это и тот тяжело, тогда... Просто некоторые, знаете, шарики какие-то такие магические крутят в руке. Это тактильное чувство так действует. Это крутая штука. Можно взять просто какой-то предмет освещенный, духовный, сильный и просто держать в руке как-то там, что-то с ним делать. Это с помощью тактильного чувства человек успокаивает ум. Но постоянно что-то желать, может быть, это не самый лучший вариант. Можно нюхать что-то. Есть запахи возвышенные, да, есть освещенные запахи. Но опять это тоже непрактично. Лучше всего использовать всего два чувства. Это или слух, или зрение. Выберите одно из двух. Можно оба завлекать вместе. Я, например, оба использую. Я и слушаю. А? Супер. Или молиться. Вот, хорошая идея. Берите четки в руки, занимайте тактильное чувство и на четках. Я желаю всем счастья. Раз, следующая четкая бусинка. Я желаю всем счастья, если нет никакой веры. Или молитву прочитали, следующую молитву шепотом. Но не все смогут это делать, потому что людей часто не хватает силы внутренней. Поэтому лучше всего что-то впитывать в себя в метро. Это означает слушать лекции, увлеченные, интересные лекции, не сильно нагруженные информация, а именно интересные. Понимаете, цель проездки в метро – это выжить там. Сделать так, чтобы оно тебя не убило, чтобы оно не дало тебе вред для здоровья. Чтобы вреда не было, для этого нужно контактировать с чем-то интересным. неправильно когда человек спит он получает сразу от среды в которой он находится все ее воздействие то есть он не защищен становится и нужно нужно или слушать или смотреть можно и то, и другое вместе делать. Если у человека он вдохновлен сильно, тогда он может что-то произносить. Означает, у него много силы. Он из себя как бы это все выводит уже. А лучше одновременно слушать духовную голос возвышенного человека и читать молитву одновременно. Но это, понимаете, можно в среде делать, которая имеет чистоту метро это не чистое место я даже в самолете мне очень трудно молиться я вас чаще всего смотрю что-то или слушаю но я в самолете как бы ну, молиться очень тяжело это надо чистую атмосферу иметь для этого нормально но это как бы если не можете не дремать то приходится дремать же правильно? Не то, что вы это выбрали. так У вас просто нет выхода, вы как бы устали сильно. И вот так нормально. То есть вы находитесь под влиянием этого звука. И так как бы в космическом пространстве таком как бы, едете. В своем, да? В своем чистом возвышенном, да? Нормально. Но если вас вдохновит что-то, духовная информация какая-то вдохновит, и вы будете вот так слушать ее метро, это самый идеальный вариант. Находить себе что-то, чтобы слушать метро, чтобы сильно вдохновляло. Вы будете спасать себе здоровье. Потому что здоровье в Москве человек в основном портит в переездах. И поэтому я так много этой теме уделяю внимания. Да, человек едет не в том даже проблема, что его трясет. Думаете, это главная проблема? Главная проблема не в вибрации, а в том настроении, которое вас люди окружают. Болезни начинаются с настроения. Попытайтесь понять, как работает психика человека. Каждая клетка психически питается от энергии счастья. Энергия счастья является основой для того, чтобы быть здоровым. Энергия счастья, слово «счастье» переводится также «сейчас», «я». То есть я существую прямо сейчас. Прямо сейчас я должен быть удовлетворенным, а не завтра или послезавтра. Люди, когда едут в метро, они чем занимаются? Они думают о том, когда я приеду. То есть он переводит сознание в будущее. А надо стать удовлетворенным прямо сейчас в метро, а не в будущем. И тогда у вас появятся силы и здоровье внутри. Вы должны в Москве быть всегда удовлетворенными. Идете вы куда-то. Но так как город наполнен негативом, поэтому всегда, когда вы не находитесь в знакомой вам обстановке, включайте звук святого человека или лекцию какую-то возвышенную. Или смотрите что-то завлекательное, нравственное, хорошее. Но когда долго наушники делают, голова покутают. Ну тогда переключайтесь с наушников на э, смотреть, что-то читать. Голова кружится от чтения, опять на наушники. Что-то надо делать, как-то надо выживать. И Это устали, то делать, начали молиться. Можно переключаться с одной деятельности на другую. Но если вы просто сидите и дремлете, это неправильно. Вы хватаете атмосферу, в которой вы находитесь. Атмосфера всегда негативная или почти всегда негативная. автомобилю также относится вы едете в автомобиле вам надо следить за дорогой включайте лекцию параллельно может быть вы ее не поймете в это время но вы получите настроение от нее вы в своем настроении будете находиться понимаете включайте духовную музыку не находитесь под влиянием ситуации понимаете иначе она вас прибьет понятно почему судьба приводит мегаполис Ну вы хотите здесь жить или нет? нет а муж хочет. И как жить? жить с мужем здесь вместе. Принять, принять город. Принять город. Принять Москву. Принять первая стадия победы над судьбой это принятие. Судьбу сначала надо принять. Чтобы ее принять, надо духовную силу достаточно иметь. Чтобы иметь духовную силу, надо ее впитывать, как губка впитывает воду. Первая задача для вас ⁇ слушать. Вот вы сейчас смотрите на меня, и вы как бы в отчаянии, в негативе. Я всем лет слушаю, как плохо все в мире. <святый> <святый> я вам цветочек подарил. Всемушне воздража. А вместе с цветочком я хочу вам подарить веру, что у вас хорошая, счастливая судьба.